Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я делаю не совсем обычное видео. Дело в том, что, конечно, обстановка в стране оставляет желать лучшего. Поэтому... Я бы хотела сказать, что сейчас идет очень много фальсификации по факту того, что происходило у нас в советском строе. То есть сейчас, как бы то, что сейчас происходит в нашей стране, пытаются оправдать вот то, что вот при советском строе там людей давили и гнобили, и бедные люди, они были забитые, затеканные все. Но я хочу разве развеять этот миф, который определен, с определенной целью, навязываются нашему будущему поколению. Я, конечно, не в восторге от того, что за 20 лет у нас воспитали поколение, которое умеет лгать, обманывать, врать, вот, которое обманывает в магазинах совершенно с чистыми глазами, но когда, допустим, сами попадаются на такую, же, на такую же проблему, то там истерика, истерика и истерика, которые приходят, которые хамят, которые учатся и умеют только хамить. Вот. Но, как ни странно, среди этих ребят есть неплохие ребята, и, в общем-то, их достаточно много. Вот Приходят молодые девочки, молодые врачи приходят. Я очень рада, что, в общем-то, попались очень неплохие ребята, которые задают достаточно много вопросов по поводу того, что же было на самом деле при советском режиме. Ну, можем, можем назвать советский режим, конечно, потому что любая социальная система – это режим. И, в принципе, я не удивляюсь этому, и как бы естественно, но если вы, допустим, хозяйка своего собственного дома, ну, допустим, если вы будете хозяином в своем собственном доме, вы сдаете дом, и как вы считаете, вы потерпите, что там кто-то будет навязывать чужие правила, кто-то будет хамски вам отвечать, как хозяину квартиры, хамски пользоваться тем оборудованием, которым вы ему предоставили, а вы будете это все совершенно спокойно терпеть? Нет, конечно, Каждое, каждый, каждая правящая структура, каждая правящая элита – это совершенно, это абсолютно совершенно естественно, но э, я просто хочу развеять миф о том, что советский период, по крайней мере тот, который я застала, это было после 70-х годов, вот, он вовсе не был таким страшным и таким ужасным, ужасным был период тогда, когда управлял Сталин, сейчас Сталина очень сильно обожествляют, но ужасным был именно тот период, потому что шло, шел этап становления строя, и поэтому не жалели никого. Вы вспомните, как вот Сталин, допустим, вот у Сергея Бодрова был фильм «Восток-Запад», когда Сталин якобы амнистировал всех тех, кто уехал с родины. Он заставил людей уехать с родины. И когда люди вернулись, куда они попали? Они попали в лагеря и там и погибли. В принципе, с другой стороны, я поняла, почему это делалось. Поэтому действительно вот этот вот советский строй был очень опасен именно тогда, именно, в правлении, именно в правле, во время становления своего строя. А когда, когда уже строй устоялся, и вот, собственно, я жила уже во втором периоде этого советского строя, когда мы учились в наших школах, и, в общем-то, я могу сказать, первое, что я могу сказать, у нас была абсолютно спокойная социальная обстановка, то есть мы, чтобы у нас вот на улице кто-то подошел там, просил какие-то деньги, какие-то милости не сидели, просили, во-первых, у нас не было нищеты, у нас не было такого, чтобы можно было просто так выгнать человека на улицу, человеку негде жить, у нас все-таки заботились об этом, может быть, какие-то единичные случаи были, я ничего не могу сказать, но основная масса была направлена на то, что у каждого человека должно было быть жилье. И даже если вот сейчас сколько родственников повыгоняли своих, допустим, пьющих, там, братьев и все прочее, э, в советском периоде такого никогда не было. У каждого было, было свое жилье, мы никогда не видели того, чтобы бабушка оказалась нищей. Я вот сейчас смотрю, у меня сердце кровью обливается, как старики оказались на улице. Это И молодежь ходит, ой, они так смеются, они так улыбаются. Я сейчас вот слушаю видео парня, который живет в Америке. Он в 11 лет попал в Америку, он еврей, он уехал с родителями. И вот он описывает всю ситуацию, ту, которая сейчас вот происходит в Америке. И он очень хочет уехать, он уезжает в Канаду. Я, в общем-то, смотрю это видео. Я смотрю видео нескольких людей, вот, которые оказались во Франции. Тоже же самое девушка пишет и разговаривает то, что вот какие проблемы именно социальные у людей возникают именно при социализации, как говорится. Понимаете, самое, самое страшное, самое тяжелое – это социализация. Сейчас идет образование нового строя. Как нам сказали, что э, на территории России образуется такой строй, что э, именно только он позволит хорошо жить. Но, по крайней мере, сейчас я просто вижу, что нашу страну просто-напросто раздербанивают, а наше прошлое, при котором жила я, по крайней мере, я училась, я получала образование при этом прошлом, наше Прошлое, как и нас, обливают грязью. Нас вот уже старше 50, старше 45 уже не берут на, уже не берут на работу. То есть ты подыхай, ты как хочешь, так и, так и делай, так и подыхай. Хотя, в принципе, конечно, возможностей сейчас много. Э, и зарабатывайте не быть зависимым от вот этого строя. Но факт остается фактом, что на работу берут до 35 лет. И тогда вот, когда у нас лихие 90-е, у нас сразу жестко ограничили все. 35 лет и все. А, как, если, тебе, а если тебе 39, а если тебе 37? Все, ты уже никуда не годный. Такого при советском строе у нас никогда не было. Работой у нас обеспечивали. Устроиться на работу было совершенно не проблематично, на какую бы то ни было. И у нас не было вот этого идиотства, вот такого жесткого издевательства начальства над своими подчиненными. Конечно, конечно, любой начальник, естественно, он должен поставить себя, он должен как-то вот обеспечить микроклимат в коллективе. Естественно, чтобы его слушали. Здесь я нисколько. Но такого перегиба, какой сейчас, такого беспредела, ну, допустим, вот как у нас, вот у меня подруга работает в центре репродукции, им должны выплачивать 40, у них бешеные нагрузки, бешеные. Она всю смену, она бегает от УЗИ аппарата в операционную, на прием. И вот так вот, как белка в колесе целый, она должна получать от 40 до 50 тысяч. Они получают 10 тысяч за такую нагрузку. Так, естественно, она уволилась и ушла работать в поликлинику, где она будет сидеть спокойно на приеме, отправлять на УЗИ и так далее. А тут они все три в одном. Они делают все, а в результате получают... Вот. вот вам, э, в общем-то, две, две разницы, то, что сейчас и то, что было тогда. Во-первых, мы, конечно, не ценили одного, мы получили очень хорошее образование. Что, что, что, а вот образование нам давали очень хорошее. Я не могу сказать, правда, вот по поводу, допустим, физику, химию, я, допустим, очень плохо усвоила, Ну, по всей видимости, фальшивую информацию нам было и не нужно. Но, с другой стороны, химию у нас преподавала, вот, мама нашего моего одноклассника, она седьмой класс преподавала химию, я эту химию, четыре у меня было только потому, что, ну, просто было невнимательно, ленилась вот лишний раз проверить уравнение. Вот по химии вот это самое лишний раз поставить там два или три вот. а когда уже у нас поменялось в восьмом классе наша классная стала по химии все. Вот, никаких знаний нам уже, как говорится, не давалось. Но в любом случае, в любом случае были какие-то адекватные требования, э, были адекватные занятия, были адекватные нагрузки, у нас не было такого, были, были спокойные обстановки в школе, но единственное, что хочу сказать, конечно, я помню, вот у нас не буду называть фамилиями этого мальчика, вот, хороший был ребенок, я вот сейчас, мы тогда были детьми, мы не понимали этого, что там нужно было вмешивать, конечно, уже милицию, силовые структуры надо было вмешивать, вот, у нас очень издевались над одним парнем, вот, и мы просто вот тогда не понимали, у нас был один идиот, там богатая семья была, мама была вроде нормально, а он был, ну, полная и умный малый учился хорошо, но оторв, оторвай. И связался именно, вот второй у нас был сын нашего отличного хирурга. Вот он славится на весь город у нас. А сын у него, правда, природа на детях отдыхает. Не учился, двойки ставили только из, тройки ставили, я же говорю, двойки ставили ему из жалости. Потому что там даже двойки ставить не за что было. Вот они очень издевались над этим мальчиком. И вот сколько мы не встречались, сколько где, и я даже фамилии, я даже этого мальчика и не вижу. В общем, он уехал, и больше, скорее всего, что вспоминать он больше о том, о том что учился в нашем классе, естественно, он не хочет. Вот. Но я могу сказать так, что социальная обстановка была спокойная, хулиганства на улице особенно такого не было. Мы спокойно ходили вечером на танцы, на дискотеки, мы тоже отдыхали, мы тоже любили потанцевать. Между прочим, вы всю нашу музыку 80-х, вот нашу любимую, вы ее всю слушаете, вы посмотрите, сколько вам крутит нашей музыки. И вот вы перепиваете всю нашу музыку, то, что было у нас, то, что нравилось нам. Вот вы, молодежь, сейчас перепиваете нашу музыку, а вот то, что сейчас создается, то, что поете вы, я вижу, как вот, а вот старые актеры, старые певцы, вот уходите, там ворум 48 лет, еще там кому-то 50. А простите, а что из молодых слушать? Вот я, допустим, я люблю очень музыку, я не против молодых, все, но я просто, когда слушаю, что они поют, я слушаю эти тексты. Вы знаете, это не тексты, это просто набор слов для дебилов. Но если кому-то это нравится, мне, допустим, сейчас хотелось бы послушать даже Евгения Мартынова. Вот мы были молодые, мы гнали за иностранщины, нам надоело Людмила Зыкина. Ну, действительно такое, если оно каждый день надоедает. Но, конечно, вот песни со смыслом, песни для души, вот такие вот какие-то, как Булата, Куджава. Такие вот, именно вот такие вот классные. У нас были очень красивые пары, пели очень, очень интересно. Вот «Москва слезам не верит», великолепно поет пара. Этот самый «Соломенная шляпка» очень хорошо поет, вот мужчина и женщина. Павел Смеин, Светлицкая пели, Мэри Поппинс, Леди Совершенства. Очень красиво очень красивый пар, очень красивые голоса, великолепные голоса. Владимир Шубарин «Танцевальная машина». Вот кто не слышал, я очень рекомендую посмотреть. Там вообще-то это был просто гениальный танцор. Александр Годунов, которого просто затравили, он был просто гением, Саша Годунов, на него, естественно, наехала КГБ, вот он был, ну, я могу сейчас понять, что балет всегда был способом заработка наших высших мира всего, и, естественно, ну, Саша... Просто человеку захотелось свободы, талантливая личность, она хочет она хочет творить, а когда ее сажают в рамки, когда ее заставляют жить на какие-то копейки, когда он понимает, какие деньги он зарабатывает, вполне возможно, естественно, он уехал, и э, единственных барышников, э, барышников, годунов э, Саша уехали. И вот Нуриев сбежали э, из этого самого... Но Нуриев там, конечно, туру он был, в общем-то, голубой, и никто об этом не скрывал. И я вот смотрю сейчас танцы Нуриева. Конечно, Нуриев неплохо танцевал, но, но у него очень сильно сказывается вот его голубое... Вот как он даже... Как он концовку своего балета «Лебединое озеро» сделал. Посмотрите концовку балета, когда в Ласкало танцует э, «Лебединое озеро» и когда танцует Нуриев. Балет Нурьева, под управлением Нурьева. Вот. Это две совершенно разные концовки. Вот. И вы сразу все поймете. Вот. Поэтому были, конечно, какие-то отдельные люди, кто-то сопротивлялся, но в основном, говорю, мы понимали так, что раз нам сказали нет, то значит нет. Нам сказали не слушать радио Свободы, мы не слушали. Но когда вот появилось, конечно, хлоток свободы был, безусловно, но как-то вот я не могу сказать, что на простых людях это особенно как-то очень сильно сказывалось. Ну, в основном, может быть, кто-то шел на конфликт там, с властями, то тогда может быть. Но в основном ста обстановка была очень спокойна. И вы знаете, вот хотелось вот из этой спокойной обстановки вот очень много было этих пропагандистских, коммунистических фильмов. И среди этой пропаганды мы вот просто ждали каких-то таких вот детективов каких-нибудь интересных. Но так он и детективы у нас были очень интересные. Посмотрите, какие детективы 60-х, 70-х, 80 -х годов ставили. Очень интересные это самое. Я даже сейчас вот не вспомню эти детективы. Но я вот, допустим, «Двойной капкан» я смотрю сейчас до, до сих пор. «Выкуп» с Ириной Метлицкой. Посмотрите. Очень интересные детективы. И я, допустим, очень любила такой вот детектив по Стругацким Отелю погибшего альпиниста. Не могла понять очень долго, почему меня так тянуло к этому фильму. Мы не могли смотреть в интернете, у нас не было. Но каждый раз, как только он шел у нас в кинотеатре, я ходила туда, не могла понять, что меня тянет к этому фильму. Вот. А сейчас, когда посмотрела, оказалось, что музыка Свена Грюнберга. Меня просто очаровывает его музыка. Она действительно неземная. Вот, так что у нас была совершенно спокойная обстановка. Не верьте тем, кто пишет, что ой, вот так вот давили. У нас была настолько спокойная обстановка, что уже хотелось, чтобы как-то вот каким-то образом вздернуться. Ну, хорошее образование я уже отметила, что нас не напрягали в школе. У нас были совершенно адекватные нагрузки. И самое главное, вы знаете, что вот мы ходили все в формах. Естественно, хотелось выйти из этой формы. Я помню, что я просто мне мама сшила коричневое платье, и у меня было совершенно другое коричневое платье. Но могу сказать, что наши коричневые платья с белыми фартуками я очень любила. Когда нам надо было в школу идти в белом фартуке, я была просто счастлива, когда мы шли туда в белом фартуке. Вот, потому что это вообще очень красивое, это очень красивые, красивая одежда, и вы знаете чтобы культивировать вот такое, что каждый в школе кто во что горазд, я считаю, что ни в коем случае нельзя, потому что очень сильно расслоили население, а дети, они очень жестокие. У детей нет такого понятия, как чувство жалости, они очень жестоки, они будут гнобить, вот если им дадут. Ребенок не понимает, что, допустим, взять чужое, это воровать. Он понимает, что он взял и все. Ему надо объяснять, ему надо объяснить, что это такое. И точно так же ни в коем случае нельзя позволять гнобить кого-то, кто, кто более такой, более бедный. У нас были, конечно, и бедные ребята, у нас были и побогаче, естественно, это в любом строе это встречается, но вы знаете, я могу сказать, до сих пор вспоминаю одну девочку, у нее там были родители, они даже ездили за границу, я помню, как она нам в класс жвачки привозила было счастье для всех. Но мы не понимали этого, понимаете? Мы не понимали. Ну Жвачка и жвачка, все это было приятно. Видит, Но мы жили своей жизнью, мы жили абсолютно нормально. Вот Мы не чувствовали себя никакими какими-то обделенными. Или как вот сейчас Михалков. Ой, да вот! Но Михалков это вот шестерка, которая пытается свои вот эти вот деньги отработать как бы тем, что вот ему заказали сейчас вот гнобить Ельцина, и вот он сидит, бегает гнобит Ельцина. Вот я могу сказать, что при, во времена Ельцина я, допустим, очень хорошо жила. Я, у меня очень хорошо шли дела, и вообще вот молодежь была очень позитивно настроена. Я помню, что во времена, я помню, как мы выбирали, я была в Смоленске, вот мы выбирали это самое, нового этого самого губернатора. И вы знаете, чтобы студенты в воскресенье приехали на перевыборы, но ну, это как раз уже перестройка пошла, все, такого никогда не было. А у нас студенты приехали. И активность была социальная вот среди студенческой среды, она была очень сильно, очень сильно выявлена. В общем, люди, вы знаете, мы ходили все в очень приподнятом настроении, действительно вот свободно, мы действительно вздохнули свободно. Вот было очень здорово и образование было образование было хорошее адекватное конечно взятки были везде все но это было все адекватно это было все как-то и учиться было можно я училась в институте я училась не за взятки я училась так были у нас проблематичные товарищи преподаватели были проблематичные но, в общем-то, это все ну, преодолевалось. Но по сравнению с тем, как сейчас могут в какую срань опустить человека, такого, такого просто не было, и такого бы никогда бы не позволили. Потому что элементарно можно было написать на такого человека, и к такому человеку было бы, были бы применены меры. В общем-то, чего-то боялись. Потому что сейчас, вот я смотрю, что у нас пошло разделение... Вот, те, которые ниже, те, те, которых эксплуатируют, те вот с пенсионеров очень сильно дерут. Мы действительно пенсионеры стали ненужным элементом, потому что это те люди, которым надо выплачивать. А поскольку у нас «Эрефия» наша это фирма, задайте вот поисковику фирма Российская Федерация. И вам голосом поисковик Google объяснить, что такое Российская Федерация и кто является ее управленцем. Поэтому все наши выборы президента это чистая профанация. Поэтому мы живем с вами в частной фирме. Российская Федерация – это частная фирма, которая, которую возглавляет Д.А. Медведев. Гражданин СССР. И как оказалось, что СССР, оказывается, никуда не девалась. Что никакой РФ и СССР ничего не передавала. Никакого имущества никому никто ничего не передавал. Этим сейчас пестрит интернет. Вот поэтому вот сейчас очень сильно нагнетается вот эта обстановка. У нас никогда не было взрывов в домах. Хотя, в принципе, конечно, в Москве тогда я вот посмотрела, в 70-х годах вот э, те самые армяне взрывали, потом взрыв был. Но люди, видимо, там что-то произошло, видимо, что-то было, потому что люди поняли, что... Я, я смотрела много документальных кадров, сейчас же выставляется ведь то, чего раньше вы не могли найти. А сейчас выставляются эти документальные фильмы, и люди действительно говорили о том что и тогда конечно кого-то давили но в общем-то это все было это это все было не так обострено понимаете кто-то был недоволен где-то что-то но все было тихо спокойно жизнь была очень спокойная и я могу сказать мы не боялись ходить в темное время суток мы не боялись мы не боялись никуда ходить. Атмосфера в школе была нормальная. Ну, вот были вот такие, конечно, моменты, вот, что я просто вот сейчас только удивляюсь, почему наши преподаватели, у нас была отличная директора, очень спокойная женщина Наталья Ивановна, вот, очень спокойная женщина. Всегда с ней можно было прийти, поговорить. Сейчас в нашей школе, ну, такая оторва, жирная, ну, три меня, вот такая оторва, но с ней разговаривать просто хамка, разговаривать просто невозможно с ней. Вот Потом, значит, атмосферу в школе, естественно, мы, у нас были очень хорошие преподаватели, мне повезло на школу, у нас была школа с уклоном английского языка, мы выходили из школы, но ну, вот кто-то получал профессию, а мы выходили из школы техническими переводчиками. И мы действительно делали сложные переводы, и вот в школе, у меня очень долгое время, вот только сейчас я начинаю радоваться тому, что э, наконец-таки вот мой мозг начал воспринимать английскую речь. Я очень долгое время, вот с советских времен, я не воспринимала, английскую речь, потому что у меня совершенно не было практики в английском языке. Вот я читаю фактически по диагонали, а вот речь воспринимать не воспринимаю. Поэтому, ну это как результат того, в общем, тех условий, в которых развивались вот эти вот языковые навыки. Но в принципе английский язык я очень любила, но тогда, когда вот сейчас после 90-х годов начали молодежь обучать английском, вот то, о чем говорит Задорнов. Вот, послушайте Задорнова, последний его концерт, к сожалению, совершенно ужасно. Я очень любила Задорнова. Но еще раз могу сказать: Задорнов много врал по факту происхождения слов. Много врал. И с Рюриком, и со всеми там у него были факты перевраны. В общем-то, я считаю, что Задорнов, конечно, без, с, без согласия КГБ, конечно, он бы не мог выпускать свои э, видео, потому что если бы я начала говорить то, что вот просто повторю, повторила бы то, что говорит Задорнов, я думаю, что я уже давно была бы в местах не столь отдаленных. Вот, поэтому Задорнову это все понятно, что Ра Задорнов на КГБ работал, но, конечно, человек он был талантливый, посмеяться с ним можно, как только у меня плохое настроение, то, говорю, естественно. И тогда вот у нас, он начинал в передаче «Вокруг смеха», у нас была очень хорошая передача, до сих пор с удовольствием смотрю вот те выпуски передачи «Вокруг смеха». Мы очень много смотрели программу «Взгляд», уже тогда вот начиналась программа «Взгляд», очень интересна была программа «Что, где, когда», пока ее не поставили на денежные рельсы. Как только поставили на денежные рельсы, мы, конечно, не знали этого, мы не понимали, но там начались такие свары что потом эту передачу, в общем, куда-то она потом исчезла. Но мы очень любили и «Взгляд» мы в «12 часов ночи» смотрели все. Мы считали это своим. Вот был очень интересная передача «Музыкальный ринг». Вот чтобы сравнить вот этих людей, вот кто был тогда и кто стал сейчас, вы... Посмотрите музыкальный рынок, и там показывают людей, там показывают лица зрителей. Вот посмотрите лица тех зрителей и лица сейчас, вот в Юрмале, те, кто Comedy Club смотрит, те, кто КВН смотрит. Посмотрите, и вы поймете разницу, то, о чем я говорю. Значит, мы имели отличное образование, мы заканчивали, у нас не было проблем с образованием. Вот. Темное время суток, мы не боялись ходить, мы ходили на дискотеки, были у нас какие-то и проблемы, там и попасть на дискотеки, конечно, были проблемы. Все, но все это было в очень спокойной, нормальной обстановке. Все было очень нормально. И музыку нам крутили иностранную. Все, но, конечно, говорю, достать иностранную, я очень была большой поклонник иностранной музыки. У меня был друг, который доставал все практически сразу, как только что-то появлялось. Все равно, что равно мы доставали музыку, мы имели возможность достать. С музыкой я всегда имела, <связывая> имела отношение. А вот то, что, конечно, пластинки, у нас были виниловые диски, пластинки достать было очень сложно. Это по великому блат. В общем, да, был огромный дефицит. Был огромный дефицит был огромный дефицит продуктов, был огромный дефицит вот хороших вещей, хороших товаров. Но хочу сказать, что сейчас огромный дефицит вообще даже продуктов вообще норм, не опасных для жизни. Вот что сейчас страшно. Тогда мы даже такого подумать не могли. Мы дали, в банках нас никогда не обманывали. В банке мы все идем. Почему вот легко обмануть нас было и бабушек, и дедушек вот этих? Потому что в, тот строй, в том строе, когда мы жили, нас никогда не обманывали в госучреждениях. А сейчас нету госучреждений. У нас сейчас и Эрефия, фирма и Эрефия. И все банки у нас это бандитские, воровские общики, которые вот только сидят, только сидят и думают, как бы обмануть, как бы, на, как бы натянуть. Я вот сейчас делаю по факту одной карты, одного банка. Очень хочется мне сделать. Но мне почему-то вот захотелось сделать именно про обстановку в, в, при советском строе. Потому что очень много фальсификаций по факту того, что... Вот бедных людей там гнобили, избивали, они бедные были. Никакие мы не были несчастны. Мы стали несчастными, как только пришел к власти Путин. Вот когда пришел Путин, вы знаете, что вот у меня такое ощущение, как будто вот все с цепи сорвалось. Как будто монстры выпустили вот из, из, из какой-то, из, из пещеры выпустили. Потому что люди сразу обозлились, сразу пошли войны, сразу пошло... Может, посмотрите, сразу начали воевать, сразу начали вот, я говорю, КГБ, КГБ, это всегда люди двуличные, для них это нормально, они должны такими быть, потому что иначе они не смогут, это разведка. Иначе они не смогут работать в своем КГБ. Но для нормальной жизни таких людей ни в коем случае нельзя ставить на руководящие посты. Потому что они подберут таких же себе, точно таких же, и в результате что мы получили? Мы получили жизнь по двойным стандартам. Нам говорят одно, делают совершенно другое. Я не говорю про Путина, что там плохой либо хороший, но факт остается фактом, потому что это отмечают многие. Что когда, при, когда, когда пришел этот человек к власти, начались войны. Первое – это Курск. Ну, не Путин же не будет же от, от, от само того, что у нас был уничтожен Курск. Почему во время Ельцина было все спокойно, все нормально? Курск уничтожили ребят, я потом с ФСБшником встречалась, у меня были пациенты, были ФСБшники, и, кстати, был тот ФСБшник, который подписал э, о неразглашении, э, ребят с подводной лодки, они выплыли на поверхность, их никто, не подня... их никто не собирал, им дали спокойно погибнуть, вот. Потому что они были нужны. Курск, Крымск топили. У нас такого никогда не было в, наше, в нашей ситуации. Чтобы, чтобы так топили Крым. Вот такое было, Вот когда Сталин организовывал голод. Да, он уничтожал народ совершенно ему не ненужный. Вот. И причем тогда, когда люди организовывали вагоны помощи вот этим голодающим по Волжье. Это мы вот сейчас вот идем. Ха-ха-ха, голодай. Ох ты, голодающий по Волжье. Я говорю, слушай. Я говорю, ты не смейся над такими страшными вещами, потому что, потому что сейчас, и вот сейчас уже перестали вот так вот шутить, потому что сейчас мы никто не знаем, кто из нас окажется еще одним голодающим по волчьям. В сельского хозяйства у нас сельскохозяйственные продукты у нас все были. Ну, в общем-то, в государственных магазинах пусть, конечно, не было, пусть, конечно, не было много большого разнообразия, но мы никогда не боялись отравиться. Даже ту же самую бутылку вина, если мы покупали, мы никогда не боялись ее отравиться. А тут вот как-то несколько лет назад мы купили с мужем бутылку. Сейчас я вообще не беру ничего абсолютно горючего в рот, потому что мне это просто с БАДами, мне это просто не идет. Неплохо становится от этого горючего. Вот. И я это просто не употребляю. Вот. Мы траванулись, и я впервые, я даже не могла понять, что это отравление. Это... Но, но мы, поскольку я врач, мы справились с этим совсем. Но больше мы зареклись вообще. Мы тут магазин, где мы взяли такую бутылку, мы просто обходим стороной. Вот. И с тех, пор, с тех пор мы еще как-то вот на день рождения брали в метро бутылку, от метро Кэшн вот а потом перестали там брать. Потому что, что он перестал, что... а я так вообще отказалась. Ну, я просто послушала Жданова, и почему-то на меня вот его выступление подействовало настолько сильно. Особенно вот то, как получать шампанское, что когда я уже так вот поразмыслила, я говорю, ну, совершенно нет необходимости вот в, таком, в такой ситуации. Вот у нас была бесплатная медицина, мы этого не ценили. Мы думали, ой, тогда, тогда было плохо. Дело в том, что мама у меня работала на скорой помощи, и я сама тоже с мамой ездила на скорой помощи с 7 класса. И вы знаете, это все в белом халате, на вызове, я сумку носила, у меня мама была низенькая, она была больной человек, у нее порог сердца был, вот, у нее была проблема, но об этом еще коснемся, вот, и я носила сумку, я ходила с ней, так я бредила этой скорой помощью, почему медицина, потому что, естественно, я просто, чтобы я, не по... я торопилась сделать уроки быстрее, чтобы потом мама заезжала, забирала меня, и мы ехали, мы ехали на вызывать для меня это было просто счастье. Так что мы делали? Мало того, что, допустим, приступ почечной колики. Мы приезжаем, садимся, вводим баралгин внутри вена. Мы никуда не бежали там делать УЗИ там или еще что-то вести. Ну-ка, вы представляете, приступ почечной колики, они не обезболивают, везут делать УЗИ. Вы представляете, что это такое? Да, без боли, а потом уже УЗИ делай. Этот камень никуда не убежит от тебя. Вот, мы садились, вводили и сидели, ждали, пока начнет отходить. Потому что внутривенный укол сколько там, 5-10 минут, и он уже начинает, и приступ начинает купироваться. Это понятно. Все, все было просто замечательно. Приступы бронхиальные астмы точно так же. Мы снимали внутривенный эуфелином. Почему я не знаю, почему сейчас забыли вот этот препарат эуфелин? Может быть, потому что сейчас вот рекламируют... Эти самые рекламируют вот эти вот все зверские фирмы, которые нам э, поставляют дорогущие препараты, которые вызывают те же самые заболевания, от которых они должны лечить. Но я говорю, сейчас вот просто творится такое невменяемое, что ну такого раньше не было. Да, было не достать там импортных каких-то препаратов, все, э, э, эти самые БАДов, мы не знали тогда БАДов, про БАДы мы не знали. Поэтому у нас были системные заболевания, поэтому я, естественно, я очень жалела людей с системными заболеваниями. Я очень хотела понять, что такое спит. я помню, у меня мама была очень неравнодушна, стоило только появиться какому-то новому заболеванию, я помню, как она меня отбрила, когда я пришла из института, приехала из института, и я не услышала о том, что появилось такое заболевание, как спит. она меня так отбрила, какой-то медик и так далее, вот какие врачи были. И я потом лопатила все, я потом сидела в этой медицинской библиотеке, была в Смоленске, можно залезть, там можно и журнала было достать, по а тем же временам интернета не было. Можно было все достать. И я, я читала, я смотрела, что действительно появился такой СПИД. Вот, вот такие были медики, вот такие мы были неравнодушные, вот такие мы были, э, мы очень были отзывчивы к чужому горю. никогда такого не было, чтобы человека просто, просто кинули, как меня бросили, кинули в, при, в это самое, в приемном отделении, а ничего, не сдохнет. Вот. Ой, это было ужасно. Вот, так что наша бесплатная медицина наша скорая помощь, мы не хамили так, мы заходили, так просились, да, здравствуйте, да, так как, туда-сюда, вот. Ну, хамства не было такого, сейчас просто в медицине повальное хамство, я просто удивляюсь, я работала, я работала стоматологом вот в одном месте, ну, вначале ко мне так более-менее, э, вроде меня пригласили за стол, там у кого-то день рождения было, ну, я как-то сразу сказала, говорю, что я не пью, О, не, но они думали, что, знаете, как что, мол, ну, я так вот, так сделала вид, что я что-то там выпила, но особенно не, не брала в рот. А потом они перестали меня приглашать на это все. И я смотрю, квасить они начали каждый день. Дальше я пошла значит, в секцию. У меня была проблема со спиной. Но я не стала искать никаких кастоправов. Я сказала, что я сама справлюсь. Я пошла в секцию тяжелой атлетики. У меня был знакомый тренер, тоже пациенты. И я говорю, так и так. Ну, ради бога, говорит, занимайся. Вот там я узнала, что есть гиперэкстензия. Там я узнала тренажеры. Только, вот единственное, что, конечно, они мне сказали делать с весом на руки, на верхнюю часть грудных мышц, и я немножко подраскачала себе вес, подраскачала себе те самые плечи, а мне этого делать не надо, потому что мне по фигуре это очень не нравится. Но раскачивается у меня вверх очень быстро. Вот, поэтому э, я, в общем-то, как раз хотела сказать, что вот в секции мы как раз медицину, медицина и вот и секции всей спортивные секции у нас было все абсолютно бесплатно, очень хорошее было отношение людей друг к другу. Но я могу сказать, что я вот этих силовых структур я с ними не сталкивалась. Один раз как-то вот было, я столкнулась, осталось очень нехорошего мнения о них. И, в общем-то, жизнь меня больше до поры до времени не сталкивала, когда сейчас, вот, э, в общем-то, столкнулась с тем, что вот пытались продать мой дом. Вот я осталась одна и пытались продать мой дом. Спасибо моему мужу, что он меня вытащил. Он просто взял меня замуж и, видя, что я уже не одна, то есть они уже тут уже ничего не сделали, я сама продавала свой дом. Вот, они, а, э, а так еще неизвестно, чем это кончилось. Это, в общем-то, был сценарий фильма «Левиафан». Посмотрите фильм «Левиафан» с Алексеем Серебряковым. Все очень правильно, это чисто моя история. И закончиться она должна была точно так же. Но вот закончилась немного по-другому. Вот, далее у нас было такое понятие, как дружба. Сейчас в связи с наличием социальных сетей очень сильно извратилось вот это понятие друзья, друзья, что такое друг? Друг это человек, на которого ты можешь опереться в самую тяжелую, трудную минуту твоей жизни. Сейчас у нас, как в Америке, если ты работаешь где-то, если ты кто-то что-то, то ты нужен, тебя не забывают и так далее, пятое-десятое. Если ты ушел с этой работы, то все те, кто тебя знали, они проходят мимо тебя и больше с тобой не здороваются. К сожалению, сейчас вот это, я просто такой человек, что я не собираюсь следовать вот этим. Не здоровайтесь, не надо. То есть я следую людям, я... С ними обращаюсь точно так же, как они со мной. То есть я вот с подругой хорошо, хорошо общалась. ну, А она со мной «здравствуй» пошла. «Здравствуй» пошла. Ну и через некоторое время я говорю, «слушай, а почему ты не поздоровай? Почему ты рядом со мной не сел?» Она от меня как от прокаженной. Я, говорю, я стала с ней здороваться точно так же. В результате она так надулась. Я говорю, милая моя, так с тобой не то, что я не то, что не здоровая, но я просто с тобой общаюсь точно так же, как ты со мной. Вы понимаете, что ей не понравилось? Так, а почему это должно понравиться мне? Вот такое отношение, вот такое отношение у нас сейчас идет повально. То есть молодежь не понимает того, что дружить, дружить, и дружба, и друзья, это понятие не то, которое сейчас вкладывается в социальных сетях. Это не то, что они тебе лайкают. Это люди, к которым можно было в горе, в беде прийти, и которые могли защитить, которые на суде могли выступить, и которые могли от бандитов защитить, которые могли спиной тебя прикрыть, понимаете? Вот кто это были такие люди. А сейчас дружба у нас в социальных сетях, они тебе лайкают. Вы, у тебя три друзей. Вы же понимаете реально, что друзей три быть не может. Друзей может быть один-два за всю свою жизнь. Самых близких, самых верных, самых надежных друга. Отношения в семьях были абсолютно нормальные, совершенно адекватные отношения. Но все дело в том, что при социальном строе у нас не ставился приоритет денег. При социальном строе, вот при, соци... при советском строе, у нас в основном ставился духовные какие-то приоритеты, именно дружба, именно сочувствие. Все. А сейчас ненависть, жестокость, вот гнобит милиция кого-то. О, так ей надо! Сейчас мы тут против нее. Допустим, как в милиции меня избивали, он берет какую-то там Так, слушай, ты иди сейчас подпишешь сюда, вот что она тут меня... это самое. Я говорю, и что, ты будешь подписывать, он меня бьет, говорю, на твоих глазах, а ты будешь подписывать. Я говорю, ты же понимаешь, что ты подпишешься, а я же смогу доказать, говорю, что они меня избивали. Я говорю, потом ты за клевету пойдешь. И вы знаете, у него глаза такие квадратные стали. И вот я хорошо помню, что она, она так постояла-постояла, но она не стала подписывать ничего. Вот. Было, было и такое беспредел сейчас, просто сейчас идет беспредел силовых структур. Вот. Люди были в отношении друг к другу простые. Не было. А почему? Потому что мы все были одинаковые. Шло вот, шло такое вот, ну как вот, моральное такое вот, вот, таким, что все люди равны, что пусть он занимает ту должность или эту должность, все люди должны относиться друг к другу, как к людям. Вы посмотрите, ну разве относятся животные, ну вот у кошки там пять детей, а другая молодая кошка, ну разве не относятся друг, они относятся друг к другу одинаково, как кошка к кошке, все. И больше никакие. А у нас же сейчас, и именно вот, понимаете, уничтожается вот эта средняя прослойка, и вот оставляется именно либо миллиардеры и нищие. Вот если ты, значит, тебя надо загнать в нищие. Не успел попасть в миллиардеры, значит, пойдешь в нищие. Нету среднего класса. Забивают этот средний класс. Только я вчера буквально была в шоке, я когда увидела, что в Красноярске долги разорили фирму, коммунальные услуги сейчас идут. Мы прекрасно все знаем сейчас, что существует 97-е постановление правительства, в котором в РФ на три года оплачиваются все ЖКХ, всех наших, все наши ЖКХ. То есть у нас оплаченные в ЖКХ, но нам на шею сажают управляющие компании и все прочее. И с нас вот эти ЖКХ требуют. Мы-то думали, что это надо платить. А на самом деле что получается? А получается обман. Вот. Ну и, естественно, я хочу коснуться, естественно, это пьянство и наркомании. но ну, такого повального пьянства. Решающий, решающий, конечно, момент у меня был, когда ко мне в кресло сел наркоман. Когда ко мне в кресло сел наркоман, и я как бы я просто вижу, что по зрачкам вижу, думаю, что-то не так. Я говорю, слушай, так и так. А у нас эти самые анестетики, они импортные. И там я-то знаю, что анестетик без эпинефрина, но это импортный анестетик. Все равно, ну, у нас карпульная анестетики, все равно будет реакция. И он действительно дал реакцию. Я потом плюнула, я вызвала скорую помощь. И потом ему сказала, что говорю, если ты не хочешь, чтобы я сейчас менту вызвала, на фа... ой, а, а это мне разрешают, он еще и за рулем оказывается, он под этим наркотиком, он еще и за рулем. Я говорю, поэтому говорю сейчас собираем говорю и топай отсюда. Я вызвала скорую помощь, чтобы не я была последняя, а то он потом свалит все на меня. А я потом буду отмываться, что мы ну, так и так. Вот, скорая помощь вызвала. Ой, вы, вы что-то, наверное... А я работала в частной коллеге. Вы что-то, наверное, там ввели. Я говорю, я ничего не ввела. Говорю, просто я не хочу быть козлом отпущения. И пришла вот такая моднявка, шавка вот эта вот по скорой помощи. Стою я перед ней, и вот эта шавка 25 лет, понимаете? И, конечно, говорю, это очень неприятно. Очень хотелось ей нагрубить и просто вот нахамить хотелось. Но, к сожалению, нас этому не учили. Вот я не могу, вот, я могу это сделать, ну, допустим, один раз, но ну, постоянно, вот чтобы вот постоянно вот это делать, я не могу. А дело в том, что наше нынешнее поколение, оно любит хамить, оно любит грубить, но когда с ним так обращаются, ух, как им это не нравится, как вот этой моей подруге, надо же, ты подумай, я с ней только просто здороваюсь точно так же, как она со мной здоровалась. То есть уважаемое молодое поколение, те ребята, которые, к которым я обращаюсь, они знают, кто это, они знают, кому. Вот В нашем советском строе мы жили очень тихо, мы жили очень спокойно. И у нас не было, у нас были хорошие семьи, у нас всегда была доброта, мы всегда были отзывчивые, мы всегда помогали людям. Почему вот во время перестройки очень многие заработали на чем, когда просили подаяние, а ведь сколько обманщиков было, сидели на улицах совершенно не, совершенно не бедные люди, не те, которым нужна была помощь. Вот, допустим, мне нужна была помощь, но вы знаете, я бы в жизни бы никогда не села бы с протянутой рукой, никогда, потому что мне бы мое воспитание, мое вот все равно бы. Мне бы не позволило так, так вот дойти до такого до какого состояния. А меня хотели довести до этого. Но я бы говорю, ни в коем случае говорю, до такого состояния не дошла. Поэтому не верьте никаким мифам тем, что мы при советском строе жили плохо. Мы жили нормально. Как позволялось? У нас не было обмана. У нас не было войн. Но с другой стороны, наверное, вот сейчас то, что сейчас вот это время зла пришло... Наверное, наверное, должен человек пройти через зло, чтобы потом отделить, что же такое добро, что такое зло. И еще во время зла, вот таких вот времен, во время войн и во время вот такой ненависти повальной, которая идет буквально ко всем, нам начинают даваться вот эти тайные знания. И скорее всего, что вот эти тайные знания почему-то приходят именно тогда, когда начинаются такие периоды. Скорее всего, что это делается для того, чтобы эти тайные знания не попали в дурацкие руки. Я думаю, что это так. Не мифы о том, что при советском строе мы плохо жили, остаются только мифами. Им нужно оправдать то, что они просто опрустили людей в дерьмо. Это делается только ими для их собственного оправдания, но ни в коем случае этого никогда не было. Мы жили во второй половине советского строя очень хорошо, до перестройки.